Всем привет! Я хотел бы сегодня рассказать вам про те конкурсы, которые проходят у нас в группе ВКонтакте, а также на нашем YouTube-канале. Конкурсы у нас делятся на несколько видов. Это конкурс, в котором вам может просто повести случайно это через рандомайзер, а также конкурсы, в которых все зависит от вашего умения и вашего скилла. Но начну я с того, что расскажу, в какие промежутки времени у нас проходят конкурсы. А конкурсы у нас проходят довольно-таки часто. Они проходят раз в неделю. То есть в субботу и воскресенье проходят наши конкурсы, а итоги мы подводим уже в понедельник. Причем это делаем в прямом эфире на ваших глазах, То что все у нас здесь честно. Мы ну начнем с того конкурса, который зависит именно от вас. Это конкурсы такие как дамагер, в котором надо нанести определенное количество дамага. Например, я скажу нанести 2430, и кто будет ближе к этой цифре, тот забирает 1000 золота. Согласитесь, все зависит только от вас, от вашей удачи. Также такие конкурсы, как опытный, ну с которым надо просто набрать максимальное количество опыта. Ну естественно подписаться на нашу группу вконтакте, а также на наш YouTube канал, на котором выходят у нас гайды, стримы, ну и есть еще активности. В принципе все, это очень просто и зависит только от вас. Также от вашего скилла зависит выполнение еще одного конкурса. Он у нас проходит на YouTube канале. И довольно-таки простой. Мы начинаем стрим, создаем комнату с нашим названием, и все желающие могут туда перейти. Из этой комнаты случайным образом мы выбираем одного из игроков, добавляем к себе его во взвод. И если он на стриме в течение этого боя накидывает 2500 дамага, убивает двух фрагов, он автоматически получает 500 золота. Согласитесь, все просто, я бы не сказал, что легко, но и не очень сложно. Теперь же расскажу вам про те конкурсы, которые проводятся при помощи официальной программы рандомайзера, в которую мы никак не можем залезть и повлиять на результат. То есть здесь чистый рандом, повезет вам, не повезет, зависит только от этой программы, ну и вашей удачи соответственно. Через эту программу мы проводим несколько активностей. Одна из них это видео на ютубе, в котором вы должны поставить лайк и написать любой комментарий. То есть программа сама выбирает комментарий. И мы выбираем победителя. Это у нас проходит э, на YouTube-канале. И там надо просто смотреть видео, в которых мы говорим, в этом видео есть конкурс, можете поучаствовать. Ну и напоследок хотя бы рассказать про наши основные конкурсы. Основной наш конкурс это мини-репосты. Он будет чаще всего. И вы можете там выиграть ну даже несколько раз. Потому что люди выиграли по 5-6 раз у меня в группе за эти два года. Так смотрите, самое главное условие в этом конкурсе, это написать свой игровой ник в комментариях к посту с розыгрышем. Это очень важное условие, благодаря этому условию мы просто убираем накрутку тех э, людей, которые считаются умнее всех. И со своих левых учетных записей делают кучу репостов, дабы повысить шансы на выигрыш. Мы это пересекаем. У нас все просто. Один розыгрыш, один репост. И, соответственно, один игровой ник Если встречаем два игровых ника с разных учетных записей Сразу кидаем бан Поэтому этот конкурс очень честный и справедливый Победит только тот, кому больше всего повезет Ну, естественно, в этом конкурсе есть такие мелкие условия Как вступить в нашу группу ВКонтакте И подписаться на наш YouTube канал Тут, в принципе, ничего сложного Контент вроде бы хороший Никто еще не жаловался Ну, на этом я хотел бы закончить описание наших розыгрышей Приходите, проверяйте Участвуйте, кто не верит, читаем в обсуждениях, есть такой раздел как «Благодарности от подписчиков», которым подписчики делятся скринами, мнением о наших конкурсах, где они выигрывали, либо не выигрывали. Поэтому я желаю вам удачи, верьте в лучшее, верьте в нашу группу, а с вами был канал Вот ВотДВстрим и его ведущий Анниглятор. Пока-пока, увидимся в рандоме. Ну а для тех, кто еще остался и смотрит данный бой, хотел бы сообщить. Это секретный мини-розыгрыш. Для тех, кто его сейчас услышит, мы выпускаем данное видео в феврале 2019 года. В течение месяца с 17.02 по 17.03.19 года, тот, кто напишет комментарий к данному видео, поставит лайк, сможет принять участие в данном розыгрыше. Условия очень простые, от а тех, кто смотрит, вы молодцы. Вы красавчики, участвуйте, вас будет мало, потому что не каждый досматривает. А с вами был его Девострим. Пока-пока. Ну и еще и последние 500 золота мы тоже разыграем для тех, кто досмотрел. Надо написать в комментариях название нашей группы. Вот DVStream. Кто первый напишет, тот получает 500 золота. Но на этом уже точно все. Пока-пока. А может быть? Нет.